Так, ребята, всем привет. Я пытался записать первую серию. Точнее, третью. У меня абсолютно ничего не получилось, потому что тут какой-то... Просто... Такой чел. Он идет и трахает. И ему вообще на все похеру. Ну, я уже более-менее изучил его, что надо делать, но, как видите, я опять... Завофлил. Так... Давай. Раз, два, три. И сейчас я! Сейчас я! Правильно? Да. Нет, хера неправильно. Так. Меня не трогать. Так. Так. Так. Отлично. Супер, ребят. Супер. Почему он сейчас не бьет? Что-то вообще ни хера не понимаю. А, он хотел типа кастануть что-то. Да и тут в спину ему добить так сюда и сразу сходу бить его надо нет Ага. Соси шляпу да как а, мне так достает далеко я не знаю что с этим делать надо как-то а если он достает далеко надо ему как-то за спину можно забегать правильно Так, если он бьет далеко, если я зайду за спину, получается, он просто не достанет, правильно? Правильно, сейчас надо не, не, не завафлить, и его хорошенько так... Давай, сюда! Все, я понял, когда горит красненькая, значит, можно бить. Это, ок, это приняли. Так... Какое залипание клавиш, чел! Не надо мне залипание клавиш! Господи, как же оно заруинило! Да ты чё? Не залипали же клавиши у меня, все было норм. Ай, камон, не надо. Так, раз. Два. И сейчас! Сюда! Нет, пожалуйста. Короче, надо чуть это училить Нет, не бей. Два. И сейчас. Да почему не бьет? У ну, камон? Как это понять? Блин, так это я Его убиваю, но там же будут еще типы Я правильно понимаю, да? То есть то, что Ну, типа я его вот так вот убиваю Супер херово как-то, да? Это мне только и мешает Вообще в целом В целом Я немножко подпривык К этой боевке Супер супер. Ну вот сейчас я. Ну это это нечестно, я считаю. Это просто нечестно. И в спину ему, в спину. Куда ты хилишься? Во флер. Сюда! Бусина, ч так! Кайф! Кайф! Оу о семечко тыквы это кайф а чё там может количество а использований Нет, так я не мог его не убивать правильно же это было очень полезно о господи 35 минут страданий Вот такие игры мне нравятся, когда просто... Просто вот так вот. 35 минут иди делай что хочешь. Не получается у тебя. Ну, ничего страшного, абсолютно. Так, секундочку. Да ты че? Ты че? Так, ну, этих же я должен побеждать, правильно? Да. Так, эти просто бьют. Бьют. А потом я сосу верно. Ай, какой осл блин, я только что убил просто конченного босса и после этого умер на совершенно обычных челах. правильно все понял, да? Так, ну просто стреляет, он вообще юзлес. Это мы приняли. Ой, давай. Грининый. Что мне дали? Осколок, да? А где он? Чё? А, тут бесполезная херня. Я правильно понял? Ого их. Так, я могу на кого-то напасть? Вот так вот. Я мог, да? Я мог успеть Я решил забить хер Я молодец, получается Так, ну ты же потерял концентрацию, брат Давай фить Умри, пожалуйста <клёх> <клёх> <клёх> Так, сюда И могу отражать, правильно? Да Давай сюда так, эти несложные, хорошо, запомнили. Денежки. Ёб твою мать. Тихо, тихонечко. Тихонечко добить! Добить! Умереть! А я могу лестницу? Пожалуйста, скажите, что могу. Мне сейчас опять этого типа убивать, да? Нет, пожалуйста, пожалуйста, только не это. Игра. Ты же не поступишь со мной так. <свес> <свес> <свес> Зачем я это скачал, господи. Можешь удалить нахер. <свес> а, <у> его нет. <свес> господи, хоть что-то. Нарался, да аж горло уже болит, господи. Как жить эту жизнь? Так, тут в принципе, в принципе. То есть, а, вот все, я скрыт, да? Так, я скрыт, правильно. И сейчас, сейчас. Райнал, Райнал, Райнал. Да, сюда. Ты кто, Вася? Тихо. С этим мы пока это повременим, правильно? в меня стреляет. Так, этого задушим пока. Так, он увернулся. Окей, я дебил. Ничего страшного. Пожалуйста, попагите. Дрожешки? Maybe дроже? А здесь что? А здесь нихера. Замечательно. <coughs> ну, Алё, должно уже быть хоть что-то. Да. Нет. <coughs> так, у меня еще есть ред. <coughs> <coughs> так не бей, пожалуйста. Так, этого порешили. Там еще трое, да? Здорово, так как. Mm. Этого убили. Да ⁇ ёб твою мать. Рез, рез, рез. Срочный рез. И добить. Добили. Четко. От этого давай. Так. Монетки. Так. Ой-ой-ой! Добить! Чуть-чуть ему там. Чуть-чуть! Ой, крепко! Господи, пощады! А где этот огромный чел? Тут где-то ходил, да? А где он? Я его убил? Димонет, да? А? А я могу его как-то... Типа, ну, из-под стеночки. <к> не могу, да? А, ну, медленный. А, да, медленный. Ни хера, он не медленный. <к> М -м -м да, господи, игра, ну, пощади, пожалуйста, хоть чуть-чуть. Так, все, короче, хилку надо не просрать. Хотя бы этого чела я убил. Хоть что-то уже. Короче, надо как-то... Как-то так... Сначала, я думаю, короче, надо не торопиться. Вообще. Было бы, наверное, хорошо. Так, окей. Так, тихонечко, тихонечко. А у меня не палят, да? Не палят. Тихо. Может, я его сразу порешаю? Давай. Сюда. Все, он нафидел? Ло, он реально нафидел. Шар трофеев, это что? Шар мибу. Если лопнуть зеленый шар мибу, помолиться. Чаще находить предметы. секундочку. Я сюда ее, да, могу? Шар трофеев, да. Так, ребят, подождите пока что. Обождем. Правильно? Я схаваю драже пока что. Шар трофеев. Съел, блять, шар трофеев. Да хорош, ты че Трофлишь или что надо мной? Так, дражеху. Пока он АФК. Шар трофеев И похилиться бы Еще успеть <смех> <смех> Ну ты потерял концентрацию, челик Так, дрожжей you, Это используется, нет на мне? Нет Так, похавать да ты как попался, ты чё, серьезно? Добить. Хорошо. Там еще миллиард прогов, да будет? Не нормально вроде. Ой, ой, ой! Вот ты не крепыш, господи! Так, так челик этот Оу, сюда Фуф Ёб твою мать Как же это тяжело Так, шар трофеев нахер выкидываем и берем глиняную осколок Что он делает? Озвучно разбивается Кайф хм. Мне эти как, какие-нибудь дрожжехи там намутить Хоть что-нибудь бы сделать Так, сюда мне не надо, правильно? А здесь может быть лут какой-то Очень приятный в скобочках нет, да? Отлично. Так. Ну, эти челики это вообще позор. Так, окей. Здесь я был? Здесь я не был. Дайте, пожалуйста, что-нибудь. Мне ничего не дают. Почему? Это что? Ты кто? Что ты хочешь? Я не ваш сын. Ну да, я не ваш сын. Получается, не всегда. так колокольчик, да то да, Так колокольчик. Э -э, дают владельцу защиту Буды. Это здорово. Считает с хорошим тоном. <свист> <свист> а что, я, я могу как-то юзать колокольчик? Я же не могу, правильно? Инвентарь, ну и что? Протез колокольчик. Короче, похер на колокольчик, правильно? Да, правильно Ладно, пойдем дальше Что с тобой, челик? Кто, Кто здесь? Э, я не успел прочитать чудо А, да Это ее сын, да, я правильно понял? Я ж проведал уже. Так я ж проведал. А, окей okay. <как> Может это мне какой-то прикол даст? Так, скорее всего. Ворожина, да? Ну, ворожина, это здорово. Да подожди, куда ты уходишь? Так, сюда. Так, монеточки. Монеточки. Ого там. А, вы чего его это? Что это за пушка, лед А, вот, чел с пушкой, да? Надо его как-то обойти. Ну, его нахер с ним драться. <связать> так, тихонечко, тихонечко. Чел с пушечкой, да? Здорово. Чпок. Сюда-ка. Черный порох. Используется техниками так окей это надо видимо принести рещику да чтобы он что-то сделал так могу ли я напасть я дебил да ладно ничего страшного Так. А я сдох, да? Здорово. Реснулся. И в бой. Сразу, тут же. Добить. И этого сразу же. И этого добить. Добил. Все, четко. Мне дрожешки. Что-то тяжело идет. Очень тяжело идет. Это что? Это дверь, да? Я не могу. Окей. Так, я там видел на склоне. Много всяких. Приколов. Куда мне? Типа сюда. Я же не упаду. Тихонечко. Сюда. А тут урона от падения нету, да? Здорово. Так, шар трофеев. Шар -трофеев. Ну, прикольно, прикольно. Абсолютно бесполезная херота. Здорово Очень. Шар трофеев, да! Так, леденец, мне нахер не нужен. Пускай будет шар. Это как? А. Так, давай дрожа, плиз. Железо. Опа! широко используется для базовых улучшений. Кайф. А, чего и железо можно сделать, интересно. Что-нибудь прикольное, надеюсь. Так, короче, давай. Да мне идти, я вообще не врубаюсь. Мне кажется, надо в домик. Ёб твою мать, серьезно? Самая бездарная смерть. Ай, господи, откуда я начну, пожалуйста? Чё? О нет. Хорошо, пойдем в разрушенный храм. Ёб твою мать! Самая бездарная смерть в мире просто. Ой, зачем я так сделал? А семечки, тыквы, и сколько там надо было? Одну? Или сколько? Давай порезче, ну. Как промо... Какой Даген? Давай это. К делу ближе. Способность сквозь воскреш... крыши. Это я в курсе. То мне объяснили уже. Скверно? А, ну это. Это похер мне абсолютно. Поветри так поветри, в принципе, ничего страшного абсолютно. Понимаю. <космотрая> <космотрая> Да мне похер на поверхне, давай это, ну. Делай мне две фляжки. Тара. О, давай, отдать семечку тыкв. Использовать семечко тыквы. Ну да. Давай. Просто закинуть его туда. Увеличено макс количество. Так, это хорошо. Вообще похер, главное, что работает, я считаю. Да-да-да, да, да, да, да, да, Абсолютно Доген. Все, короче, буе Ну, такая душнилая а может тут что-нибудь есть, кстати говоря? Я ж тут не был. Опа! Что это? Легкий кошелек. Теряются или не теряются? Я забыл прочитать. Почему я такой глупый? где легкий кошелек? А, во! Деньги из этого кошелька не теряются после смерти. А как его заюзать? Сколько бабла? О, сотка! Пок, чемп. Сотка это кайф. Так, рещик давай. У меня есть порох и железка. Это что такое? Помолиться, да? А у меня же есть. Ой, да да, да давай. А это вот какие-то воспоминания, да? Может, они мне какие-то скилзы дадут? Три года назад, окей, okay. мешочек сразу путаем, дрожает, дрожает, здорово. Ч это значит? Так, окей. Okay. Мне надо это пройти или что? Это это, это какой-то доп уровень типа? Три года назад. Ну, давай, помести Херата. Херася поместье уверенно. Куда идти-то? Б, такой топой, что ли, или что? Не, ну я же правильно понимаю, что явно не сюда куда-то. Блять, в дерево застрял. Алло? мне делать то или просто я тут и все или чё а, -а, а да ну давай так так Ага. кайф кайф кайф кайф кайф это что такое пригоршки пепла здорово абсолютно бесполезная херота о это кто это ж не ты сын Филина. Сам ты Филин. Ха. -ха. Что случилось, братик? А что такое хераты? Это кто вообще? Хераты и хераты. Что теперь? Какой сейчас год, брат? Да я не то хотел. Короче, Лан, похеру. Так. Мне кажется, не зря тут, тут такая-то штучка штучка ой, блять, с этим у меня, короче, всегда проблемы были, давай без проблем нельзя пройти, так нельзя, в принципе похер так так куда так он же вообще какой-то бедлага, да? И чем все спину чешет. Личная идея, брат. Алло, ты... а А, а из них бабки будут лутать? Оля, рыба, ни хера себе. Так, порош... порошок, нет стойкости. А похер мне ну. Серьезно, я могу рыбу завалить? А зачем? А, подожди, порошок огнестойкости, я думаю, мне неспроста дали, да, все-таки? Да, еще один. Так, ну раз порошок... <с <с раз мне дали порошок огнестойкости, я думаю, его надо заюзать. Так, шар трофеев, да, еще у меня есть? Ну давай заюзаем. А, ну сколько? Какое-то количество времени, да, будет? Похер. Так. А, на мне... Дебаф, да, какой-то? Подожди, так раз на мне дебаф. Надо захавать. Получается. А, ну сняла мне дебаф? Или что? Ты че, орешь, то да. Так, собаку Собаку заполнили Сюда Кто следующий? Масло, чё масло? Банка с обыкновенным маслом, З здорово Зачем масло? Легче загораются, получают дополнительный В смысле, а чё? Ну типа А как я их подожгу-то? Просто маслом их могу смазать? Да иди нахер отсюда Это кто а, это собачка собачка до свидания так а я могу в полете до да, его уработать не, не могу я глупый просто. так пока мне все нравится все четко опять шар трофеев это какая-то супер полезная штука или что так, да, короче, ладно, ребят, я думаю, первую серию стоит закончить уже. Всем спасибо за просмотр, всем пока.